Вот, друзья, жарюсь из свежей картошки. Картошку. Вот моя мадам ходит. Смотрите, она у нас топотушки нашла. На улице вчера гуляла, ходила. Я светой занимаюсь еще. Сейчас постираемся. Потом помоемся вечером. Дарина, Дариев лук, обязательно. Я без лука вообще ничего не жарила. Андрей, у нас папа, наш любит без лука, не могу, мобиль... не убейте, короче, любят без лука. А я люблю с луком. с луком нельзя. Вылетают. Этот запах не, не вкусный, друзья, не вкусный, обалденный запах. вот сейчас мы покусаем. Я потом чуть чуть приберу, у меня здесь ковардаш натворили, пока я в огороде была, одно-второе сделала. и э, приборку надо сделать, потому что я не могу, обязательно надо. и потом лучок опять очистить лук-лук-лук-лук-лук, а потом уже смотрю, глядишь, и там вечер. Девочка моя, что ты там работаешь? Что ты там работаешь? А? Там какие Бяки? Фу! Фу! Ай, какие нашла! какие нашла ты у меня! Порошок высыпался! Вон что она нашла! Ой-ой-ой! Так, мы все помылись, сидим, отдыхаем то, чем занят? Амина у нас играет в игрушки. Динара у нас в телефоне, Тиктог смотрит. Даринка у нас бегает и ползает и бегает. Ну-ка, теп-теп, покажи нам, как ты умеешь. Давай, опанкета. Большая а ты. Давай, теп-теп. Вставай. Ай, аккуратненько, спинку. Ай. Она сама закушется, станет. Сейчас она станет. Вот. Ну, идите сюда теперь, идите к маме, к маме идите. Амина, Динара, Дарина. Дарина. Время 4. постирали, постирались, убралась, уборку сделала, помыла детей. Сейчас э, поросенку сварю, дома варю. По чуть, чтобы не скисла каша, потому что в клевишке там сваришь, там же большой чар. Он скиснет у нас, тем более жара стоит, Теплы нету. Но это хорошо, пускай стоит, пускай, все растет зато. Че, кто Тепа-Теп идет? С Давидом пойдем, Он бяшку завозит у меня. А ты-то умеешь, Теп-Теп, мы знаем. Самолюбка вообще кошмар. И бегать умеешь, мы это э! тоже знаем. Нарина, иди сюда, Тёп-Тёп. Мухи залетают, кошмар. Ой, аккуратненько. Вот давай, тёп, тёп тоже побегай с Аминкой. Видишь, Амина как ходит? Бегает. Как... <смех> это, дверь открываешь, выходишь на улицу и залетают, кошмар. Давай, давай. Не бегай, Амин, не бегай. Пусть пешочком. Ай, Дарина у нас умеет ходить. Уронила игрушку. А так она ходит, ходит, ходит, ходит, вспоминает, что ползать хочет. И начинает ползать у нас. Ладушки делает. А, ладушки, улыбается. Ой, ты молодец. амин, Амина Амина, Амина, Амина, Ой, не бегай ты еще. О, господи. Амин, не кружись, не кружись. Ты сейчас ее заденешь, упадет она. Пешочком надо ходить. Какой бегать тебе еще? Вот так ходи. Вот, вот. Вот и мы походили, побегали, ножками потоптались, попадали. И потом опять встаем на ножки, иногда поползем. Все углы у нас пересчитала по квартире. Дарья, шторку не трогай. Что у нас потемнело-то, а? Что потемнело-то? Солнце просто, тучи за а, это солнце за облака спряталось Мам. нет не даже нет не дожди не к белья еще вижу свисит так друзья мы пришли в огород вечером с детьми со всеми вот помидорку сунули плакала да да вкусная помидорка и они... вам в ведерках видишь они чистая там вода Динара! По теплице бегает там. Давид Коз. Мой, говорю, помидорки в теплице. Грязное там, оно все равно. яшу завел он у меня. Теперь Маньку ведет домой. Все, молодец. так. Сейчас гусей еще заведет, а я пока полю. Смотрите, друзья, моя помощница работает Дейку, пора покупать Маленькую, да, тебе? Нет, тоже Надо? Поливать, да? Как деньги будут, так и купим Как лето закончится, так и купим сразу Ага Да Генаре тоже надо? А где твоя красивая заколочка? Вы такие красивые шли. Ободок где у Амины. Амин, все, пошли, давай. Хватит, вы сырость только развили. Пошли, давай. Сейчас маме огурчики надо солить. Сейчас яйца пожарю и все. Вы тоже устали уж, помылись. сюда. ветерок он есть. Давай, пошли. Вот. Динара. Динара. Динара. Вкусно. Ладно, пошлите, все. Домой. Это я выдергала. Это, мафия, Это я а Ты выдергал? А. Ладно, пошли. Ой, они грязные. А я не Ой, Давай все, девочка моя, все. Пошли, амина, все, все. Оставь лейку. Всё, огурцы болеть. Пошли. Все, оставь пили. Вот так кидаю Все, пошлите, ужин приготовим. И все, мне Даринка, спать надо. Ну, попей. Теплая какая Ну все, друзья, мы пришли домой. Даринка села и ням-ням кричит, кушать хочет. Я готовлю ужин. Давид баночки занес, Санилки с подвала. Сейчас я поджариваю помидоры. Будем делать помидоры с яйцами. Здесь подсолнечное масло и сливочное масло. Обязательно кусок я добавляю. Знаете, как офигенно вкусно получается. Обалденно. И э, кто не любит яйца, у нас дают такие яйца. Не люблю, говорит, у меня половник упал в кастрюлю, как вы видите. А я грею суп. У нас есть суп еще в холодильнике стоял. Так что, вот. Я говорю, поешь тогда суп. Ладно, говорит. Так вот, так. сейчас поджарю, яйца подготовлю и залью. Так, Давид у меня, вот у меня уже дожаривается, Давид набрал укропчиком, мама говорит, накидай сверху, вот и сейчас порву я его и туда прям, вот так вот, нарву, резать не буду. Я вообще зелень не люблю резать. Мне нравится вот. Порвал, накидал, и самый смарт там. Самый, самый вкусненько. Так что как-то так... Чуть поправим. А. А. Все, вон твой, твой укроп сухой. А? Вот укроп. А! а нечего... Кого? А Даринка, сейчас спать ложится. Вы очень кричите. Нет. Давай Путин. попозже. Потихо будем. Ладно, все, давай. Скажи, Ой, красота получилась. Всего приятного аппетита, друзья. Давай. Тихо, все! Ай, тишина, тишина студии Раз, два, три, мама говорит, все, друзья, прощаемся на этом мы на сегодня наш лог заканчивается, тишина такая и всем пока-пока, до новых встречи, все, пять секунд, пять секунд, все, пока-пока. всем до свидания, ставьте лайки, подписываемся, подписываемся на наш канал, на наш канал, ставьте колокольчик. Да, все, пока, пока, пока, пока. пока. Я колокольчик сняла, дорогие. Чего? Ну давид не бесится, они сидят в одной комнате и никуда не бегают. А вы бегаете по всей квартире и орвете как в сумасшедшем доме.